Уже не знаю, кому и верить. От вируса ли умер он? Я не могу никак поверить. Ушел еще один актер. Здоровый был и ни разу вроде ничем и не болел. Но как так и вышло? Что, зараза, он от нее не уцелел. И где искать? Тут виноваты, что мир весь вирусе погряз. Тут безнадежные постулаты. Смерть победила в этот раз. А может, старость виноват? По актеру подошла. Конечно, очень неприятно. Быть может, сбой болезнь дала. Но со счетов вирус не скинет, Что так товарен в мире он. Горькую новость лишь услышав, Ушел талантливый актер. А чтоб его мы не забыли, Давайте вспомним все о нем. Любовь и голубь картины. Он обладал всем мастерством, ролей его полно в картинах, в театре также роль его. Болезнь, конечно, подкосила. Неведомо, из-за чего Москва слеза, может поверить, актер безвременно ушел на небесах. Ковек он встретит Приют последний, кто нашел Его всемроские картины Судьба в кино его прошла В его картинах всех прожили Честь режиссеру их хвала За честь сочту, сказать спасибо Спасибо и благодарю Слез выплакать уже не в силах, но слов для памяти найду. Тебя всем миром провожаем, Хотя невольно на тот свет аплодисменты отражают. Ушел известный человек. Владимир спит, теперь спокойно. Пусть пухом будет мать земля, со светлой памяти достойно. Мы будем помнить все,